Завтра выходит в эфир четвертый выпуск «Большой оперы». Что нам с вами принесли, чем порадовали, удивили или разочаровали три предыдущих выпуска, озвучивать не стану. Реакция публики красноречиво представлена в комментариях. Хотя зрительская аудитория разобщена огромными расстояниями, ее настроение, пожелания, симпатии и критика определенных моментов во многом сходятся. Вне всяких претензий возвышается фигура дирижера проекта, Дениса Власенко. Но зато после третьего выпуска шквал критики обрушился на визажистов, с чьей легкой руки все классические персонажи были превращены в банальных клоунов. Эти режиссерские находки очень дорого обходятся для зрительских нервов. И, кажется, все мы обречены... Получать такого рода безвкусицу и абсурд до тех пор, пока у нашего любимого проекта не появится альтернатива. А может мы просто недооценили этот пиар-ход? Если вам есть что сказать, не стесняйтесь, комментируйте. Может быть именно ваши сегодняшние пожелания станут путеводной звездой для тех, кто будет делать оперу завтра.